Здравствуй, мир! Сегодня тестируем лыжи фрирайда категории сталей более 100 от 100 до 120 и на поездке дня хорошая старая знакомая. Поехали! Ну, лыжи не первый раз я еще и тестил ее в разных апостасях. Тестил на трассе, тестил вне трассы, там. тестил на жестком снегу, вне трассы. Вот сегодня попался в целину и, в принципе, очень рад. Потому ну, что мне для полной картины не хватало именно таких состояний для этой лыжи, для того, чтобы понять, о чем вообще речь. Значит, меня эта лыжа и радовала, и не радовала. Меня рано радовалась эффективностью такой в таком плане какого-то некого скитурного катания. Потому что она легкая, она прекрасна для скитура, с очень плавным рокером, с ровным задником. В принципе, да, мы понимаем, что когда мы скитурим, то нас не ждет там разбитость. Снег там нас не ждет, там что-то такое нас ждет хороший такой ух, все хорошо снежок при этом лыжа должна быть легкой должна быть цепкой там, потому что может быть встретиться где-то в теневой части какая-то наст корочка да и нам надо по ней на комусах идти вот ну как бы вот реально я сейчас приехал в обычные такие условия такого нормального паводра э, такую трассового паводра и лыжа ну как бы ну в общем в итоге чудес опять-таки не бывает да то есть если лыжа Ничего не показывает На трассе она ничего не показывает, вне трассы великолепного То есть как только мы появились вопросы работы с трафиком Как только появились вопросы работы с разбитухой Как только появились моменты работы на каком-то рельефе Там микрорельефе, который не видно за, из-за каких-то там ограничений по видимости а Лыжа становится просто безобразной Значит она едет хорошо, так, только в длинный поворот там, где вы можете спокойно на ней Выписывать дуги какого-то Такого своего радиуса Вот, в котором им хватает сплытия, В котором им хватает скорости для того Чтобы отрабатывать на поперечное Всплытие, в том числе, да, при загрузке Носа, вот, либо просто Ехать на задниках, да, спрямляя вот, но на ровном снегу, на кривом снегу как бы их жесткого носа откровенно не хватает для, для отработки неровности, соответственно, они вместо того, чтобы гасить вибрации, вот, вот такие вот, да, выбрыжки, они наоборот входят в какой-то резонанс на плоском ведении, что мы все очень, да, любим спрямить в каком-то участке на лыжах, они уходят в разнос, если попадают на раскатанный расколбас, вот. В, в узких местах они не подразумевают какого-то вообще поворота с огибом носка и заваривания на носок, с работы на носок. Они подразумевают только такой классик стал прыжки-перепрыжки. Вот. В принципе, ну, как бы, если мы говорим о том, что мы в большей части скитурим, то у нас выбор линии то он как бы намного велик, и мы можем избегать каких-то узких мест неприятных, да. Вот. Но, с другой стороны, если мы говорим о том, что мы все-таки хотим эффективности, то как бы... Тут эффективности никакой речи не идет. И получается, что лыжа с очень каким-то ограниченным режимом качества эффективного катания, который не везде еще работает. То есть я бы сказал так, что если я бы выбирался эти лыжи, я бы себе их не выбрал, потому что в моем катании столько скитура нет, что вот просто там целенаправленно на скитур там выбирать лыжи. Да? При этом э, в них однозначно нет никакой универсальности в плане трасса вне трассы. На трассе они ничего феерического не показывают. Вот, и в трассы, в рамках вот, курорта, как бы, на них тоже хорошо-то не будет. То есть, да, на хорошем ровном снегу, там, на твердом снегу, там, на слэше весеннем. Но, опять-таки, да, то есть, мы же говорим о том, что мы любим скитурить, когда, там, весной, когда хорошая погода, да, когда немножко такой же, там, И встал с 130 когда к обеду дошел до нужной тебе точки старта, к этому времени склончик уже подотпустило, он вот такой снежочек уже такой... Немножко такой подмягший, да, приятный Вот, легкий Ну, вот на таком снежочке эти лыжи вообще шикарно своей жесткостью отработают Все, на каком-то там блин, сбитом около трассом снегу эти лыжи не работают Все, в этом вот, в таком ключе, в таком условии тестирования Эти лыжи ничего вообще не показали Показали, скорее всего, даже не то, что ничего не показали не показали, скорее всего, с отрицательной стороны Ну и как бы, как вариант, вот именно лыж универсальные трассы, а не трассы Это не вариант, да это не вариант, это скорее вот Чисто лыжи для скитура, без вариантов вообще И все, по-другому я бы их не рассматривал Все, больше мне сказать про них нечего Подписывайтесь, ставьте лайки Встретимся на тестирование Следующей пары лыж, поехали